Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Гульна Садрисова и мы с вами продолжаем разговор о парфюмерии. Если вчера мы с вами говорили о парфюмерии в целом, о каких-то общих нюансах парфюмерии, которые подходят абсолютно к любой парфюмерии, то сегодня мы с вами сосредоточимся на парфюмерии Ламбре. Сегодня мы с вами поговорим об ассортименте парфюмерии Ламбре. Какие три группы можно выделить, разберем их, посмотрим на них более пристально. Затем мы с вами разберем самый простой способ подбора ароматов. Это подбор с помощью карты ароматов. Я с вами поделюсь технологией подбора аромата с помощью карты. И вы подберете для себя первые, а может быть первые ароматы из коллекции «Ламбре». И кроме этого я еще сегодня с вами поделюсь одной технологией, которая называется «Составление творческого образа аромата». И это технология, которая позволит вам слышать и видеть ароматы, научиться читать ароматы так, что вы сможете подбирать ароматы для себя и для своего ближайшего окружения совершенно осознанно и понимая, когда, куда и с чем вы будете носить эти ароматы. Итак, давайте начнем. Итак, коллекция ароматов Ламбре. На сегодняшний день в коллекцию входит 57 ароматов. И сразу надо сказать, что коллекция ароматов Ламбре это не что-то статичное, это очень изменчивая коллекция. Она постоянно меняется. В ней появляются популярные ароматы, то есть ароматы, которые более востребованы на рынке. Те ароматы, которые уходят теряют свою популярность, они, соответственно, выводятся из коллекции. Поэтому количество ароматов в коллекции тоже изменчиво, и наполнение коллекции тоже изменчиво. То есть ароматы входят в коллекцию, выходят из коллекции, то есть происходит такое, постоянно такая ротация ароматов. Из этих 57 ароматов в коллекции 38 женских ароматов, 16 мужских ароматов и 3 аромата унисекс. И вот здесь я хочу сказать, что Разделение на женские и мужские ароматы оно достаточно условное. То есть не нужно к этому относиться очень строго. Это разделение появилось буквально в 20 веке, в первой половине, до этого никакого разделения вообще не было на женские и мужские ароматы. И это разделение, оно на сегодняшний день привело к тому, что то есть, появились какие-то компоненты какие-то ингредиенты в ароматах которые чаще используются в женских ароматах то есть у нас есть сложился такой какой-то образ женских ароматов и соответственно также сложился образ мужских ароматов то есть женские ароматы больше нами воспринимаются как ароматы где главную роль играют цветы или фрукты например да то есть а если мы говорим про мужские ароматы, то здесь больше звучания древесных нот, смолистых нот, травяных нот. И изначально это было так, то есть вот такое вот жесткое разделение было, но сейчас опять все начало смешиваться. И в женской парфюмерии появилось достаточно большое количество ароматов, где... Присутствуют яркие древесные ноты, смолистые ноты, то есть их сложно назвать вот такими, в нашем понимании, женскими ароматами, и то же самое мужские ароматы. В мужских ароматах появляются и фруктовые, и цветочные ноты, появляются сладкие восточные ноты, ну они, в принципе, и раньше были. Вот. И разделение достаточно условное, поэтому... Если вам нравится, например, если вы женщина, девушка, и вам понравились ароматы из мужской коллекции, ничего в этом страшного нет, вы можете совершенно спокойно в себе взять из мужской коллекции, которая условно называется мужской, и наоборот, то есть женские ароматы совершенно спокойно можно наносить и может носить и мужчина тоже. А ароматы можно использовать для того, чтобы смешивать, например, да, то есть добавлять какие-то... Например, к образу добавить каких-то брутальных нот можно в, в, в, в, добавить мужские ароматы, то есть нанести мужские ароматы и так далее. женскими ароматами можно смягчать образ, да? то есть это называется лейеринг, когда мы смешиваем ароматы. И, то есть, можно таким образом миксовать. Мало того, что можно миксовать женские ароматы между собой, то есть, получать какие-то совершенно новые сочетания, также можно и женские и мужские ароматы миксовать между собой и получать тоже совершенно новые звучания. Что же касается ароматов у то это ароматы, которые изначально предназначены и для мужчин, и для женщин, то есть производители их не позиционируют как женские или как мужские ароматы. И сразу скажу, что мы возвращаемся к истокам парфюмерии, когда никакого разделения на женские и мужские ароматы не было. Дело в том, что любой аромат, назови его женским, назови его мужским, если вы будете наносить его на женскую кожу, то его звучание будет смягчаться нашими женскими гормонами и оно будет более женственным. Любой аромат, который вы наносите на мужскую кожу под воздействием мужских гормонов, будет звучать более мужественно. И эти звучания будут очень разные. То есть один и тот же аромат на женской и мужской коже будет звучать совершенно по-разному. Один и тот же аромат на двух разных женщинах тоже будет звучать по-разному. Поэтому вот это направление унисекс, которое сейчас все активнее и активнее наполняется новыми ароматами, на самом деле это не что иное, как возврат к истокам парфюмерии, когда никаких разделений не было. Итак, в нашей коллекции на сегодняшний день 38 женских ароматов, 16 мужских ароматов и 3 унисекс. Аромат, да? И а, второе деление, которое я вам предлагаю, это всю парфюмерию ламбре можно разделить на три группы. Первая группа, самая молодая, самая новая, это коллекция нишевых а, селективных ароматов а, коллекция Notes. А, на сегодняшний день в этой коллекции два аромата, сейчас мы о них более подробно поговорим. А, вторая коллекция это авторская коллекция ароматов и третья Группа – это номерная коллекция ароматов. Вот давайте чуть поподробнее поговорим о каждой из этих групп. Итак, нишевые ароматы Notes by Ламбре Это ароматы, которые появились в этом году, в 2022 году. В коллекции на сегодняшний день появилось два аромата. Это ароматы унисекс. И вообще в коллекции Notes планируется... Планируется быть до 12 ароматов, а может быть и больше, но в ближайшее время, осенью 2022 года, мы планируем появление трех новых ароматов в коллекции Notes. Все ароматы НОЦ выходят в объеме 50 мл в концентрации парфюма, то есть это духи в объеме 50 мл коллекции есть пробники, то есть можно сначала затестить ароматы в пробниках, а затем уже себе взять полноразмерный флакон. Флаконы и вообще сама коллекция выполнена из очень качественных материалов, начиная с упаковки, заканчивая флаконом и конечно же самой парфюмерной композиции. Парфюмерная композиция очень богатая, сразу чувствуется качество ингредиентов, которые используются при создании этого, этих ароматов. То есть это совсем другое качество. И основными такими качествами, которые отличают эту коллекцию, является стойкость, селективность и шлейфовость. То есть стойкость благодаря концентрации парфюма и качеству, Ингредиентов, которые используются в парфюмерной композиции. Селективность – это как раз нишевость, это необычные звучания, необычные сочетания. Если вообще говорить о нишевых ароматах, то, ароматах, то это изначально ароматы, которые создавались не как ароматы для массового потребления. Да? То есть это ароматы не для всех. Но со временем в этой группе ароматов начали появляться... Такие парфюмерные композиции, которые стали очень нравиться достаточно большому количеству а, людей. И на сегодняшний день даже в, в, в нише, среди нишевых ароматов, а, есть ароматы, которые стали бестселлерами, которые можно услышать очень часто, с, с, если вы где-то в обществе находитесь, то очень часто можно эти ароматы услышать. То есть а, а, появились популярные представители нишевых ароматов. И если мы говорим про коллекцию ноутс, то эта коллекция, она обладает философией. И философия ноутс заключается в том, что жизнь – это одно большое путешествие, которое соткано из разных-разных историй. И ноутс – это как раз аромат этих историй и путешествий. Название всех ароматов коллекции ноутс, они носят название Городов, местечек, уголков нашего земного шара, то есть эти ароматы представляют географию. И аромат представляет собой некую философию, ауру этого места и всего того, что может быть связано с этим местом, с морем, с океаном. С... Если, например, говорить про. В качестве примера привести аромат Рио, то это те же всевозможные фестивали, которые проходят, карнавалы, которые проходят в рио де это буйство красок и так далее, и так далее, так далее. И каждый аромат, он передает частичку тепла и энергии, и вот этого настроя отдельного каждого уголка земли. А также, конечно же, эти ароматы... Сопровождая нас в жизни, они сопровождают наши личные истории, наши, наши личные путешествия и являются всегда неким якорем, который возвращает нас в приятные моменты нашей жизни. И вот не, не просто так а в качестве аннотации к этой коллекции использованы слова Набокова, что память воскрешает все, кроме запахов. Но зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ними. И вот на этой философии и построена коллекция ноутс, коллекция нишевых ароматов от Ламбре. И в заключение по поводу коллекции ноутс хотелось бы сказать, что если говорить про само звучание ароматов, то это тоже реплики, это ароматы, которые... Созданы под вдохновением как раз достаточно известных, популярных нишевых ароматов других брендов. Вот. Но это очень качественные реплики, это очень достойные реплики, которые, которые созданы на, скажем так, вот по образу, по подобию, но в то же время имеют свою глубину звучания, имеют свое яркое такое вот персональное звучание в отличие от того, что может, можно встретить на рынке. Следующая коллекция это номерные ароматы Ламбре. Это база нашей парфюмерной коллекции, это сердце нашей парфюмерной коллекции, это то, с чего начиналась парфюмерная коллекция Ламбре. На сегодняшний день в эту коллекцию входит 43 аромата, из них 31 женский аромат, 11 мужской аромат и 1 унисек. Само название говорит о том, что коллекция продвигается под номерами. И только у уже более новых ароматов, которые Появляются вот в последние годы появились названия, появились и другие обозначения, кроме номеров. Но в основном то есть основой этой коллекции является именно нумерация это арома, ароматы под номерами. Ароматы, основная часть номерной коллекции выпущена в унифицированных флаконах, это позволяет сделать цену более доступной, то есть вся номерная коллекция выпущена в одинаковых флаконах, за исключением опять-таки некоторых ароматов, в частности ароматы из коллекции Colors, которые тоже появились в 2022 году, они у нас ушли, уже вышли в новых флаконах, в новой упаковке а вся остальная коллекция выпущена в унифицированных флаконах и что касается номерных ароматов вот здесь вот я хотела бы еще еще раз остановиться на вот этой очень такой тонкой важной теме которая с которой вы все равно так или иначе столкнетесь в интернете или кто то или ваши клиенты будут сталкиваться для того чтобы вы могли Ответить правильно на все вопросы, которые возникают по поводу похожести ароматов и так далее. То есть я еще раз хочу сделать на этом акцент. Номерная коллекция ароматов Ламбре создана по философии известных брендовых ароматов. И в дополнительных материалах к сегодняшнему уроку будет список соответствия, где вы можете посмотреть, то есть по мотивам каких ароматов созданы те или иные номера нашей коллекции. И э, здесь я хочу сделать акцент, акцент вот на чем. Чё, Дело в том, что иногда я слышу такие фразы, такие версии, читаю в интернете, о том, что вот это одно и то же. Да, то есть это все разлито, грубо говоря, из одной бочки. Это не совсем так, вернее, это совсем не так, вот, это ароматы не разлиты из одной бочки, это было бы неправильно, непрофессионально так говорить, это номерная коллекция ароматов ламбре, это ароматы, созданные по мотивам известных брендов, но они созданы с нуля, созданы французскими парфюмерами на парфюмерных фабриках и изготовлены специально для нас, вот. Поэтому говорить, что это одно и то же, это будет некорректно, пожалуйста, так не говорите и, ну, и не думайте. Вот. Но это очень хорошие, это очень хорошее воспроизведение известных ароматов. При этом ароматы ламбре не претендуют на стопроцентное сходство с указанными ароматами. Они являются, то есть это самостоятельное произведение, да, то есть это новый продукт, который не претендует на стопроцентное сходство, но может быть очень схожим. Причем сходство может быть очень сильным, и клиенты очень часто узнают сами ароматы. То есть даже если вы не будете называть соответствие по брендам, то клиенты, любители каких-то, ценителей ароматов, они сами узнают. Вот. И... Для чего список существует, для чего он дается? Он нужен просто для облегчения подбора аромата. Да? То есть, если в разговоре с вашим клиентом или вы, например, да, вы, вам, вы любите какие-то ароматы, например, вы любите Light Blue от Dolce Gabbana, да? вы им пользовались, вы знаете этот аромат, и вы в списке, аромат, вы видите, этот 23-й номер, который создан по мотивам этого аромата. Вероятность, что этот аромат вам понравится, и вы будете его также с удовольствием носить, она очень велика, потому что вы этот аромат знаете, и вы его таким образом выбираете. То же самое, если, например, при работе с клиентами, клиент говорит, что вот он любит лайтблю от Dolce Gabbana, то, соответственно, вы можете смело показывать ему 23-й номер, и с со словами, что этот аромат вам должен понравиться. Если клиент действительно хорошо слышит ароматы и любит аромат, то, скорее всего, он его просто узнает и скажет, что это что это оно и есть. Вот. И второе, для чего я даю вам эту информацию, для того, чтобы, если вы столкнетесь где-то с этой интерпретации, со списками соответствия с тем, что это одно и то же и так далее, вы понимали, о чем идет речь, чтобы для вас это не было какой-то новостью, и вы были готовы. Или, например, там ваши знакомые будут что-то говорить, ваши клиенты будут вам что-то говорить, чтобы вы эту информацию знали и были к ней готовы. Итак, у нас женская парфюмерия, женская коллекция номерных ароматов. Основными объемами являются 20 мл парфюм и 50 мл парфюмерная вода. То есть все ароматы женской парфюмерной коллекции выпускаются в двух видах. Это парфюм в объеме 20 мл и 50 мл парфюмерная вода. То есть, например, аромат номер 5, он есть и в духах 20 мл и в парфюм в воде 50 мл. Также есть пробники 1,2 миллилитра. в пробниках женские ароматы идут в концентрации парфюма. Мужские ароматы выпускаются исключительно в концентрации туалетной воды, и основной объем это 50 мл. Также есть пробники, в пробниках мужских ароматов туалетная вода, то есть концентрация соответствующая. То есть нужно понимать, что... Если мужская парфюмерия выпускается в концентрации туалетной воды, никто вам не будет выпускать специально духи для того, чтобы их залить в пробники, поэтому мужские пробники это туалетная вода. Исключение составляют две коллекции. Это коллекция «Париж». Коллекция «Париж», в нее входит 5 женских ароматов и 1 мужской аромат. Соответственно, коллекция «Париж» выпускается только в объеме 20 мл в концентрации духи. И мужской аромат, так же как и все остальные номерные ароматы, идет в 50 мл в туалетной воде. И коллекция «Колорс», а также 101 аромат, выпускаются в объеме 50 мл в концентрации парфюмерной воды. То есть, ароматы в коллекции Colors не выпускаются в концентрации духи. И, соответственно, пробники, которые сопровождают эту коллекцию, они также выпускаются в концентрации парфюмерной воды. То есть, вот это, мне кажется, достаточно такое простое правило, чтобы вы понимали, да, то есть, какой основной объем идет у парфюма, такая же концентрация используется и в пробниках. Единственное, в, номерной, в нашей основной номерной коллекции – Здесь, чтобы не было вопросов, в пробниках женских ароматов идет концентрация парфюм, духи. Вот. А более подробную информацию про номерные ароматы, описание по каждому аромату, нотный состав, то есть всю более подробную информацию вы можете посмотреть также в наших дополнительных раздаточных материалах. У вас будет файл с нотным составом ароматов ламбре, а также можете почитать, посмотрите на сайте в вашем личном кабинете в карточке каждого аромата, то есть прочитать также описание и э, прочитать состав, а также отзывы по этим ароматам. Третья группа ароматов – это авторские ароматы ламбре в эту коллекцию на сегодняшний день входит 12 ароматов и эта коллекция отличается тем, что здесь нет реплик, как правило это ароматы созданы специально для нашей компании очень часто ароматы создаются именитыми парфюмерами например, вот ароматы, которые представлены здесь на, на этом слайде Blumatic и магнитик это ароматы созданные французским парфюмером Ирен, Ирен Фармашин вот ну и, соответственно, все остальные ароматы тоже, они не имеют никаких аналогов среди других брендов, это исключительно наши ароматы, исключительно наши продукты. Из авторской коллекции, например, мне очень нравится аромат Y, это аромат, который всегда есть в моем парфюмерном гардеробе, Обожают этот аромат и с удовольствием вот, уже много-много лет им пользуюсь. Итак, в авторской коллекции ароматов на сегодняшний день 7 женских ароматов и 5 мужских ароматов. Женские ароматы выпускаются в объеме либо 50, либо 100 мл, то есть разные ароматы в разных объемах, в концентрации парфюмерной воды. Мужские ароматы также выпускаются в объеме 50 или 100 мл. Как правило, в парных ароматах, в каталоге вы можете посмотреть более подробную информацию про наши авторские ароматы, а парные ароматы, если, например, ароматы выпускаются в 100 мл, то там и женский, и мужской 100 мл. Если женский 50 мл, то и мужской тоже 50 То есть вот они в паре выпускаются в одинаковых объемах. Более подробную информацию про каждый аромат в авторской коллекции вы можете посмотреть в каталоге. Полистайте каталог еще раз. Можете почитать про ароматы и точно также на сайте в личном кабинете в разделе каталог тоже можно посмотреть информацию почитать отзывы и я вам настоятельно рекомендую попробовать обязательно ароматы авторской коллекции если вы регистрировались с покупкой шкатулки или вы приобрели шкатулку то у вас в шкатулке, к сожалению, нет авторских ароматов, их нужно, можно докупить отдельно, поэтому я вам настоятельно рекомендую познакомиться с авторскими ароматами и со всеми ароматами, которые не вошли в шкатулку. Если вы зарегистрировались на пакет Light, то, соответственно, вы здесь вольны попробовать любые ароматы, можете заказать пробнички послушать ароматы и выбрать для себя я думаю что мы сегодня дальше сейчас будем говорить о карте ароматов и уже на основании работы с картой ароматов вы сможете для себя составить тот перечень пробничков ароматов который вы хотели бы попробовать и в заключение, конечно же не могу не поделиться отзывами на нашу парфюмерию в том числе на экране вы видите три отзыва которые оставили участники нашего курса, слушателей этого курса, и, а, и здесь я больше хочу сейчас обратить внимание на отзывы, конечно же, про парфюм, а, сразу хочу сказать, что за те 20 с лишним лет, которые компания работает на а, российском рынке, Огромное количество почитателей нашего парфюма появилось, осталось и есть на сегодняшний день, поскольку я каждый день работаю с клиентами и с новичками, новыми партнерами, то я очень часто слышу о том, что вот давно пользовалась, потом как-то потеряла, и я очень рада, что нашла, потому что запала в душу лучше не смогла найти очень нравится по соотношению цена качество это идеально что только может быть вот и здесь то есть я с этим абсолютно согласна даже если взять какие-то аналогичные предложения среди других сетевых компаний мое личное убеждение заключается в том что по качеству ароматов Ламбре на сегодняшний день еще ни одна компания не дотянулась до того уровня ароматов, который мы предлагаем. Вот. И это подтверждают отзывы клиентов, которые возвращаются и с удовольствием уже десятилетиями пользуются нашей парфюмерией. Итак, вот просто зачитаю вам отзывы. Добрый день, меня зовут Светлана, я из Воронежской области. Рада попасть в вашу команду. Я достаточно давно пользуюсь ароматами ламбрея, а именно духами. Предпочтение всегда давала ароматам под номерами 19, 21, 27 и 7, но мое сердце покорили 27 и 7. Очень неожиданно было найти духи по приемлемой цене и с достаточно долгой стойкостью на вещах. Для меня ароматы 27 и 7 показались волшебными. Поэкспериментировав с ароматами, заметила, что 27 долго сохраняет аромат именно надежде. Через сутки на вещах раскрыта последняя нотка, которая заставляет остановиться и вдыхать его снова и снова. Номер седьмой аромат, который, как мне показалось, подходит именно для нанесения на кожу, первые нотки табака, это нечто волшебное и чарующее. Аромат проявляется наиболее сильно в ночное время, нежный, едва уловимый аромат, от которого становится очень уютно. При нанесении этих ароматов я заметил, что у людей, находящихся в моем окружении, заметно улучшается настроение, а если человек был взволнован, то он становится спокойнее. Духи очень плавно и поэтапно раскрываются, поэтому решила, что у каждой женщины обязательно должна быть продукция ламбре, которую и обязательно должна им предлагать. Вот, Спасибо, Светлане, за такой вот теплый отзыв. А следующий отзыв. Всем привет! Рада присоединиться к вашей команде. Меня зовут Любовь, мне 35. Живу в военном городке на данный момент. Знакома с ароматами ламбре 16 лет. Долгое время отдавала предпочтение номеру 5. Ввиду того, что мой муж служит, приезжали очень много и часто. В небольших городках было крайне трудно достать этот парфюм. Консультантов мало, чаще вообще нет и не было. Интернет еще отсутствовал в широком доступе. Годы шли, а я периодически находила ламбре, а чаще нет. Сейчас все проще. Я с вами. Перед Новым годом получила шкатулку, взяла ее с собой на отдых и всю неделю изучала ароматы, потому как более 5-7 ароматов воспринять как следует не удавалось. Номер 5, похоже, я переросла, и мое сердце не осталось равнодушным к номеру 9 и номер 1. Номер 9 – это что-то восторженное, легкое, свежее, парящее. Среди мужских ароматов мне понравился 18 и 29. -й. И вот а, еще один отзыв – Ласкового солнца всем, меня зовут Виктория, я из города Ижевс. С компанией Ламбре я знакома очень давно, лет 13 назад я была активным консультантом. Работала с другим парфюмом, но, к сожалению, а может и к счастью, он ушел с нашего рынка. В свое время аромат номер один покорил мое сердце, и я просто заказывала его в Ламбре. А сейчас я понимаю, что хочу работать с парфюмом. Присмотрев разные предложения, поняла, что на данный момент ничего круче, чем Ламбре, не вижу. Поэтому я здесь. Вот, отзывы подтверждают то, о чем я, собственно, вам и говорю. Коллекция ароматов Ламбре очень достойная, это отличное предложение, отличный вариант, отличный выбор по соотношению цена-качество. И давайте теперь перейдем к, к карте ароматов. В каталоге, в каталоге вы можете увидеть две карты, карту женских ароматов и карту мужских ароматов. Это очень удобный инструмент для того, чтобы начать ориентироваться в парфюмерной коллекции. И вот вы видите, что карта ароматов представляет собой такой круг, который разбит на сектора. Сектора представляют собой из себя определенную группу ароматов по сердечной ноте аромата. Вот то, о чем я вам говорила на прошлом на прошлом занятии, о том, что группу аромата определяют именно по сердечной ноте. Соответственно, круг разбит по этим секторам. Они выстроены в определенном порядке, то есть у этого порядка есть смысл, это не хаотичное расположение. И располагаются они от самых легких, свежих, начиная с группы океанических, вот видите, да, черная горизонтальная такая полоса, и вот верхняя половина, то есть мы начинаем, условно говоря, это самые легкие, самые свежие, прохладные ароматы, дальше они наполняются, насыщаются, насыщаются, и в итоге мы в конце получаем рафинированные ароматы. Это самые насыщенные, самые яркие ароматы в карте. И в этой карте абсолютно все имеет смысл. Абсолютно вот каждый, каждый элемент несет, решает определенную задачу несет смысл. В частности, вы видите, что каждый сектор имеет определенный цвет, да? и этот цвет соответствует тем основным ингредиентам, согласно которым, опираясь на которые и образуется данная группа. В каждом секторе отображены какие-то элементы, которые характеризуют эту группу. Ну, например, в океанических это вот как раз вода, да, в, например, в ориентальных это яркие цветы, такие дурманищие, не просто так там нарисован мак. Вот, и, соответственно, каждый элемент, вот, цветочных фруктов, например, видите, только арбузы есть, да, то есть это тоже отражение ингредиентов, которые входят и определяют этот аромат. Дальше, смотрите, в центре этой карты вы видите вот в белом кружочке две стрелочки. И эти стрелочки отображают а, порядок, а, направление, в котором стоит слушать ароматы. То есть ароматы имеет смысл слушать. Вот, например, вы хотите за раз послушать ароматы из разных групп. И а, слушать ароматы нужно начинать с лева направо, да, то есть мы начинаем слушать с океанических ароматов, и идем дальше, цветочно фруктовые цветочно альдегидные цветочно ориентальные например, и так далее. Не наоборот, потому что цветочно-орентальный, то есть вот, вот эта правая половина карты, она более насыщенная, более яркая, и после прослушивания ароматов из правой половины вы рискуете не услышать ароматы из, например, из океанической или цветочно-цитрусовой группы. И то же самое стрелка, которая указывает сверху вниз. Да, то же самое, то есть мы начинаем слушать ароматы из верхней половины и после этого переходим к прослушиванию ароматов из нижней половины, не наоборот. То есть здесь как бы, правило то же самое, то есть после ароматов из нижней половины мы, нам будет очень трудно различить ароматы из верхней половины. Дальше. Вся карта, всю карту можно разбить на две части. Вот эта вот черная полоса, она как раз ее примерно делит. Условно назовем верхняя часть и нижняя часть карты. Соответственно, то, что я сейчас буду говорить, это достаточно условное деление и оно поможет нам в самом начале, когда мы начинаем только знакомиться. Это не какое-то четкое деление, не какая-то строгая градация, то есть здесь могут быть свои, свои исключения, но, ну, скажем так, это своего рода такое правило для начинающего, того, кто начинает изучать ароматы. Итак, верхняя половина. Это скорее дневные ароматы, то есть ароматы, которые уместно использовать в дневное время суток. Ароматы из нижней половины ⁇ это ароматы, соответственно, которые преимущественно используются в вечернее время. В, и, соответственно, в дневное время у нас происходят соответствующие события, да, то есть это может быть работа, это может быть шопинг, это прогулка и так далее, это встреча с друзьями, а вечернее время подразумевает с собой либо это какие-то торжественные события, это куда-то выход, или это какие-то свидания, то есть они подразумевают уже, то есть вечернее время подразумевает другой другое время провождения, назовем это так. Вот. А хотя, как я уже сказала, это деление достаточно усудственное, потому что вечер тоже можно проводить в какой-то скажем так, в спортзале например, да, и если мы проводим вечер в спортзале, то это не значит, что мы туда должны нанести цветочно-ориентальные такие тягучие томные ароматы естественно, в спортзал мы скорее всего пойдем либо в океаническом аромате либо в цветочно-цитрусовом аромате вот, поэтому здесь нужно ко всему подходить, конечно, с разумом я вам сейчас обрисовываю основные правила дальше Точно так же. Верхняя половина – это скорее летние ароматы, нижняя половина – это скорее зимний аромат. Дальше. Верхняя половина – это ароматы, которые являются собой, характеризуются такой легкой, подвижной энергией, и не случайно, например, вот, верхняя группа, она называется, например, как тонизирующие да, ароматы, соответственно, вот ароматы из верхней группы, они более подвижные, они наполняют энергией, они побуждают к действию, то есть они побуждают к активности. А нижняя половина – это скорее ароматы такой, такого неспешного поведения, это ароматы, не назову чтобы прямо вот бездействия, да, но это очень такие весомые, неспешные ароматы, которые предполагают, скажем так, обдуманные действия здесь нет вот этого легкости полета как в ароматах из верхней половины здесь есть вес здесь есть серьезность есть такая приземленность и соответственно энергия такая как вот здесь вот написано, да, что это энергия накопления, в нижней половине у нас с вами энергия накопления, а верхняя половина это энергия отдавания, это энергия действия и действия вовне. И по этой же классификации можно сказать, что верхняя половина это своего рода ароматы экстраверты. Да, и они, соответственно, подойдут для поддержания вот этого экстравертивного настроения или подойдут для экстравертов. А нижние ароматы ⁇ это ароматы такие своего рода интроверты. И, соответственно, они подойдут для поддержания вот этого интровертивного состояния или для тех, кто себя считает интровертами. Вот, то есть вот таким образом можно читать карту ароматов. Что касается мужских ароматов, здесь примерно то же самое. Да, кстати, я еще вот хотела, забыла сказать, да, то есть вот по внешнему кругу, видите, у, у нас есть еще... Более крупные группы это например, вот прохладные, естественные, тонизирующие, фантазийные, теплые, сладкие. и они тоже своего, то есть они тоже характеризуют дают характеристику тем ароматам, которые относятся уже к более мелким секторам. То есть они дают общую характеристику. Да, и, соответственно, мы видим, что у нас прохладные ароматы, они диаметрально противоположны теплым ароматам, вот, и тонизирующие ароматы, они диаметрально противоположны дурманящим ароматам, то есть они находятся на разных полюсах. И при выборе ароматов можно ориентироваться на эти характеристики, когда вы совсем, например, еще не знакомы с нашей коллекцией. Соответственно, вы можете опираться на эти характеристики. Итак, что касается мужской карты ароматов, здесь. У нас примерно то же самое. Единственная разница в том, что вот эта граница, она проходит не, не, не, по, не по горизонтали, она так вот по диагонали проходит и делит карту ароматов, условно говоря, на правую и на левую, да, то есть вот верхняя правая половина и нижняя правая половина, а остальное примерно все то же самое, то есть правая верхняя половина это скорее больше дневные ароматы, летние ароматы, экстравертивные ароматы, легкие подвижные ароматы отдавания, то есть ароматы действия, ароматы социума, вот, а получается нижняя Левая половина ⁇ это уже более теплые ароматы, они такие эмоциональные ароматы, это ароматы для вечернего времени, для проведения времени с собой, интровертивные ароматы, они спешные, весомые. Такие приземленные ароматы, ароматы накопления, и зимние ароматы тоже. Вот, то есть и женская, и мужская карта, они вот имеют такие характеристики. Соответственно, название секторов мужской карте ароматов оно немножко другое. Тоже обратите на это внимание и вот как раз читая название группы ароматов, можно увидеть на сегодняшний день, то есть в нашем современном мире особенности женской и мужской парфюмерии, то есть как они отличаются. Здесь очень много травянистых групп, очень много древесных групп, вот, и, соответственно, то есть вот больше таких фруктово-цитрусовые, например, вот есть небольшая группа, а вот таких вот явно выраженных, таких прямо фруктово-цветочно-фруктовых, как, например, женских ароматов, здесь такого нет. Вот. Это то, что касается карты ароматов, то есть как по ней можно ориентироваться. Что касается непосредственно каждой из групп, карте ароматов, что в женской, что в мужской аромат в картах. Я сейчас не буду останавливаться на характеристиках каждой конкретной группы. У вас будет раздачный материал, в котором вы сможете, если вам будет интересно, прочитать более подробно. Более того, у нас в каталоге есть краткое описание тоже каждой группы, и вы тоже можете ознакомиться с краткой характеристикой каждой группы. И плюс у вас будет раздачный материал, где об этом будет расписано более подробно. Обязательно почитайте, посмотрите, ознакомьтесь для того, чтобы расширить свои познания в этой сфере. Тем более, что карта ароматов, она у нас с вами будет первым инструментом для работы, для подбора ароматов как для себя, так и для наших клиентов. То есть с помощью карт ароматов можно подбирать ароматы. И вот, собственно говоря, мы сейчас как раз об этом и поговорим, о том, как подобрать аромат с помощью нашей карты. Что нам нужно будет для подбора ароматов? Ну, Во-первых, вам нужна карта ароматов. Да? Возьмите каталог, где есть карта ароматов, где а, а, наша коллекция распределена по группам, чтобы вы знали, к какой группе какие ароматы относятся. Дальше нам нужны, конечно же, будут пробники ароматов, чтобы вы могли послушать эти ароматы. Нужны будут блоттеры, на которые вы будете наносить ароматы. Нужна ручка, чтобы подписать эти блоттеры. И нужен стакан воды. Ну, может быть, не стакан, может быть, чуть больше понадобится, но хотя бы стакан воды. Для того, чтобы вы могли освежать свои рецепторы, восстанавливать чувствительность восприятия и слушать, продолжать слушать ароматы. Итак, с чего начать? Мы с того, что, начинаем с того, что мы смотрим на эту карту ароматов и задаем себе вопрос, что бы мне сейчас хотелось, то есть аромат из какой группы я бы хотела попробовать. То есть наша задача выбрать какой-то сектор, в котором хотелось бы послушать ароматы. Посмотрите по цветам, то есть можете посмотреть, например, какой цвет мне сейчас, меня сейчас притягивает, и то есть, ароматы из этого сектора, соответственно, я буду изучать. Или, например, посмотрите на картинки, какие ароматы, какие картинки вас привлекают. И опираясь на эти картинки, тоже можете выбрать себе сектор, из которого будете слушать ароматы. Что делать, если вдруг вы столкнулись с такой ситуацией, что в выбранном вами секторе нет ни одного аромата? Такое может быть, потому что, как я уже сказала, коллекция постоянно находится в движении и, соответственно, уже следуя Требования времени, где-то у нас появляются в какой-то группе ароматы, в какой-то они временно пропадают. Вот, соответственно, если вдруг вы выбрали какой-то сектор, в котором нет на сегодняшний день в коллекции Аламбре ни одного аромата, просто выберите другой. Вот, не переживайте из за этого а просто выберите следующий какой-то сектор, который вы хотите изучить. Также вы можете столкнуться с такой ситуацией, что вы выберете сектор, в котором очень много ароматов. Например, цветочно-фруктовая группа на сегодняшний день – это одна из самых популярных групп женских ароматов. Соответственно, огромное количество ароматов сейчас выпускается именно в этой группе. И в нашей коллекции цветочно-фруктовых ароматов тоже очень много. И если вы, например, хотите, выбрали группу, в которой очень много ароматов, для первого прослушивания я рекомендую вам для начала взять не более 5-6 ароматов для знакомства, из которых вы увидите то, что вам нравится. Не берите больше. Вот. Соответственно, если вдруг в группе больше ароматов, чем 5-6, соответственно, у вас будет еще дополнительный раздачный материал с новым составом и с характеристиками каждого аромата. Соответственно, вы, опираясь на этот Раздаточный материал на эту табличку. Посмотрите, почитайте по характеристикам, посмотрите, какие ароматы вы хотели бы послушать из этой группы. То есть по номеру аромата вы сможете найти характеристику в этой таблице и для себя по описанию определите, хотите вы сейчас ознакомиться с этим ароматом или нет. Вот. Итак, выбрали мы с вами группу, выбрали не более 5-6 ароматов, приготовили пробнички, приготовили блоттеры и начинаем наносить. Наносим первый выбранный аромат на блоттер, подписываем его сразу, ставьте, то есть, либо пишите наименование, либо пишите номер для того, чтобы потом не запутаться в блоттерах. И, как мы с вами в прошлый раз говорили, даем... 30 секунд ну, до минуты, чтобы испарились первые пары спирта, не слушаем этот блок ждем для того, чтобы дать возможность спирту испариться и чтобы мы могли слушать уже непосредственно начальную ноту аромата. Слушаем начальную ноту, оцениваем, создаем какое-то свое первое впечатление. И, как я уже вам сказала, не спешите, не спешите сразу отнекиваться от аромата, если вдруг вам начальная нота не совсем понравилась, ну или как бы вам кажется, что это не ваше. Дайте аромату еще один шанс, когда мы вернемся к прослушиванию его уже сердечной ноты. Вот. Но в любом случае, то есть оцените все равно свои первые впечатления, задайте себе вопрос, как я себя чувствую в этом аромате, то есть послушайте свои ощущения, нравится, не нравится, и как я себя чувствую. Дальше, отложите этот блоттер глотните немножко воды и переходите к заслушиванию следующего аромата. И таким образом послушайте начальные ноты у тех ароматов, у всех ароматов, которые вы выбрали для заслушивания в этот раз. То есть в таком же порядке. После этого, после того, как вы прослушали все начальные ноты, всех выбранных ароматов, сделайте небольшой перерыв. Сделайте небольшой перерыв, можно даже проветрить комнату, можно выйти, позаниматься какими-то своими делами, то есть немножко отвлечься. И после этого вернуться для того, чтобы уже слушать сердечную ноту. Слушать сердечную ноту аромата и уже сложить свое впечатление, окончательное такое впечатление. То есть задайте, слушая сердечную ноту, здесь уже задайте себе вопросы, нравится, не нравится, как я себя чувствую в этом аромате, с этим ароматом. И разложите все ваши блотеры на три группы, да, то есть в три кучки, скажем так. То есть в одну сторону отложите ароматы, которые вам нравятся определенно, то есть вот прям вот вам нравятся, да, они вызывают у вас положительные эмоции, вам прям очень-очень все, очень они нравятся. Во вторую Вторую группу отложите блоттеры, где вы не можете определиться, но непонятного, да? то есть вы не можете понять нравится вам или не нравится, сказать что прям вау не сказать, и в то же время сказать, что вот совсем не нравится, ну вроде что-то есть. Да? Вот это будет вторая группа. И третья группа это ароматы, которые вам не нравятся, то есть вы точно знаете, что вот вам это не нравится, вам это никак на душу не ложится. Вот. Соответственно, оставляйте для дальнейшей работы, оставьте буквально 2-3, максимум 4 аромата. Предпочтение отдаем ароматам из группы Нравится. Если, например, у вас в, в кучке нравится всего-навсего, например, один блоктер или вообще ни одного нет блоктера, соответственно, возьмите блоттеры из группы Не знаю, непонятно. Да? То есть возьмите блоттера оттуда. Послушайте ароматы, то есть возьмите в работу ароматы из этой группы. Дальше на следующем этапе мы будем слушать эти ароматы уже на коже, на коже. Именно поэтому нам нужно не более четырех ароматов, чтобы мы могли нанести на кожу и послушать звучание ароматов на Непосредственно на нашей коже. Соответственно, наносим ароматы на запястья. Следите за тем, чтобы на запястьях на коже у вас не было никаких других ароматов, не было остатков кремов, которые будут перебивать запах не было других ароматов, другой парфюмерии, чтобы кожа была чистой. Соответственно, наносим на запястье, и если выбрали, например, больше двух ароматов, соответственно, наносим ароматы ближе к локтевому сгибу, к внутренней стороне локтевого сгиба, наносим ароматы туда, чтобы ароматы не смешивались, но в то же время мы могли их послушать на коже. Вот И а, здесь, вот, скажем так, пока у нас раскрываются ароматы на коже, мы точно так же даем время раскрыться ароматом, не слушаем сразу, не растираем, еще раз напоминаю, да, то есть даем где-то 30 секунд, минутку, чтобы раскрылись начальные ноты, чтобы мы могли уже послушать непосредственно сам аромат, и спирт нам не бил в нос. А, пока наши ароматы раскрываются на коже, хочу сделать еще одну небольшую отступление по поводу блоттеров. Слушайте ароматы, изучайте ароматы только на свеже нанесенных блоттерах. Не используйте, пожалуйста, для выбора ароматов блоттеры, на которые нанесен аромат несколько часов назад. Может быть даже несколько дней назад. В этом случае вы не сможете сделать достоверный выбор. Потому что вы слышите на этих блотерах только конечную ноту, вы не слышите ни начальную ноту, вы не слышите ни сердечную ноту, и, соответственно, ваш выбор будет а, а, не точный. И а, вот, а, я в своей практике сталкивалась с ситуациями, когда а, дамы, девушки выбирали ароматы по вот таким вот. А, нанесенным когда-то блоттером, потом, когда они открывали флакон, первое их впечатление было, что это другой аромат. Это не тот аромат, который я выбрала. Вот чтобы у вас не было такого ощущения, чтобы вы э, четко, точно понимали, что это, это тот аромат, который вы слушаете сейчас, он же будет во флаконе, э, слушать нужно обязательно только свеже нанесенные блоттеры. Итак, Итак, у нас аромат на коже раскрылся, мы можем слушать, и здесь мы слушать будем точно так же в течение, ну скажем так, нескольких минут. То есть мы сначала послушаем начальную ноту у всех этих ароматов, не спеша, запивая чистой водой, делая перерывы а Затем мы вернемся буквально минут через 10-15 после того, как нанесен аромат, для того, чтобы уже оценить сердечную ноту аромата, чтобы посмотреть, как аромат раскрывается на коже. Раскрытие аромата на коже абсолютно индивидуально. На каждом человеке аромат звучит совершенно по-разному. Именно поэтому, выбирая аромат, очень важно тестировать его на коже. Очень важно проверять звучание аромата на своей коже или на коже клиента. И вот здесь, когда мы уже с вами слушаем аромат на коже, для того, чтобы понять, действительно имеет ли смысл нам его приобрести для себя, задайте себе вопросы. Они вот как раз есть на слайде. Задайте себе вопросы, нравится ли мне этот аромат, нравится ли мне то, как он нам не звучит, вызывает ли он у меня приятное ощущение? Какой образ мне рисуется в этом аромате? Да? То есть вижу ли я себя в этом аромате, представляю ли я себя в этом аромате в своей жизни? Это может быть, то есть, вы можете представить себя, себя в обычной жизни, то есть в каких-то обычных ситуациях, в повседневной жизни, а можете представить себя в какой-то особенной ситуации, в каких-то, ну, в каких-то скажем так, не банальных ситуациях в вашей жизни, да, то есть это какие-то важные события, которые не так часто происходят, будь то свадьба, будь то свидание, будь то... Допустим, какое-то мероприятие очень важное. Да? Вот. Представляете ли вы себя в этом аромате в своей жизни? Потому что может получиться так, что да, вам нравится аромат, вам нравится, как он звучит, но вы понятия не имеете, куда в этом аромате выйти. Это примерно точно так же, как с одеждой. Мы иногда приходим в магазин, да, нам что-то очень нравится, мы на волне эмоций покупаем эту одежду, а приходя домой, мы понимаем, что а нам некуда одеть этот а, наряд. Вот. Либо, конечно, как вариант, можно придумать событие, да, то есть можно выгулить куда-то это платье, придумать под платье, придумать событие. Да, вот. Но Изначально посмотрите, куда, то есть в, в, в каком представляете ли себя в, в этом аромате своей жизни, в, в, в повседневной жизни, где вы себя представляете, в какой роли вы себя представляете в этом аромате. Это будет такой, знаете, первый... Первый подход к созданию вашего парфюмерного гардероба, когда вы будете четко понимать, для какой задачи, для какой ситуации в вашей парфюмерной коллекции существует тот или иной аромат. В рамках наших парфюмерных занятий в... В этом курсе, в курсе «Косметичка ламбре» мы с вами не будем затрагивать тему парфюмерного гардероба. О парфюмерном гардеробе мы будем разговаривать уже в последующих курсах, на последующих занятиях, если вы примете решение продолжить обучение. И там уже мы поговорим о том, как подбирать ароматы под задачу, мы поговорим о том, как... По какому принципу формируется парфюмерный гардероб, то есть мы на следующих, уже на следующих обучениях более глубоко копнем эту тему. Вот. и в случае, если вы на все эти вопросы ответили положительно, у вас нарисовалась картинка, вам этот аромат нравится, он у вас вызывает очень приятное ощущение, вы себя видите в этом аромате, вы уже представили, куда вы пойдете, то есть куда вы будете носить этот аромат, как вы будете себя чувствовать, какие эмоции вы будете чувствовать при этом, да? то есть вы все это себе представили, означает, это значит, что этот аромат, однозначно должен быть в вашей коллекции вот соответственно вот таким образом происходит подбор аромата с помощью карты аромата и сегодня у вас будет задание по подбору аромата для себя и вы все это проживете уже на практике и подберете для себя аромат. И сегодня еще последняя наша такая тема, да, которую хотелось бы затронуть, очень важная тема, тема творческих образов ароматов. Она важна тем, что когда ты смотришь на коллекцию ароматов, на 55 ароматов, ты просто не очень понимаешь вообще с какой стороны начать. С какой стороны начать слушать эти ароматы. Да, вот мы сейчас с помощью карт ароматов разобрались, с чего можно начать, то есть как можно начать изучать ароматы. Но хорошо, тогда возникает вопрос. Хорошо, я вот выбрала эти ароматы. Как бы мне систематизировать свои знания об этих ароматах, как бы мне упорядочить понимание всей нашей коллекции. И знакомство с ароматами, с каждым ароматом из нашей коллекции, он будет происходить через создание индивидуального творческого образа аромата. То есть... Мы с вами научимся, сейчас научимся составлять эти образы аромата. И когда аромат поступает в продажу, когда он выходит на прилавки, производители, заказчика, торговая марка, бренда, они сопровождают каждый аромат таким творческим образом. И вы можете видеть их в виде картинок, вы можете их видеть в рекламных роликах, вы можете это видеть в текстовых описаниях. И у ароматов Ламбре тоже есть образы ароматов, и вы можете ознакомиться с этими образами на сайте компании, в описаниях этих ароматов. Но я вам рекомендую, прежде чем ознакомиться с уже готовыми образами ароматов, сделать эту творческую работу самостоятельно, научиться слышать и слушать ароматы, составлять образы, видеть эти ароматы и рисовать самостоятельно эту картинку для каждого аромата. Это позволит вам в дальнейшем слышать и видеть, уметь составлять образы абсолютно на любые ароматы, даже, например, не зная названия, не видя образа, не видя картинки, вы сможете по аромату просто по тому аромату, который вы слышите, создать в себя представление, что это за аромат. И для создания творческого образа мы с вами будем использовать карту вопросов. Карта вопросов у вас будет тоже в раздаточном материале, и вы будете создавать образы, опираясь на эти вопросы. Итак, как происходит создание творческого образа? Вы наносите аромат на и или на кожу, да, то есть здесь вы сами можете решить, как вам лучше поступить, и слушаете его, и отвечаете на вопросы карты. И я вам рекомендую взять себе за правило, если вы хотите познакомиться с каждым ароматом нашей коллекции, понять его, раскрыть его для себя, изучить его, Сущность, скажем так, да. я вам рекомендую ежедневно слушать по одному-два аромата и составлять такие творческие образы на один-два аромата. Вы наносите аромат на блотер или на кожу и слушаете аромат. Вы, можете, вы сначала слушаете начальную ноту и отвечаете на вопросы. Через какое-то время вы снова слушаете этот аромат уже в сердечной ноте, снова отвечаете на вопросы. Возможно, ваши ответы будут корректироваться, или они будут дополняться, и вас, ваш, вы будете дорисовывать этот образ, который вы видите. И в итоге у вас появится такая цельная картинка аромата, у вас появится, родится образ аромата, и в дальнейшем у вас родится, появятся образы всех ароматов, и вы будете очень легко ориентироваться в нашей парфюмерной коллекции. Вы будете четко понимать. Какой аромат для какой женщины подходит. Для какого стиля одежды подходит. Для какой ситуации этот аромат уместен. Какие эмоции он вызывает. Для какого времени суток он подходит. Для какого времени года этот аромат подходит. Какой цветовой гамме подходит этот аромат. то есть Вы будете четко представлять для себя, Картинку этого аромата. И когда вы, например, у вас будет стоять задача подобрать аромат какому-то образу в одежде, стилю одежды, у вас сразу вы из вашей памяти, из всей коллекции ароматов выберете именно тот, который будет соответствовать тому образу, под который вы подбираете аромат. И сегодня в задании у вас тоже будет задание начать составлять такие образы и начать знакомиться с образами ароматов. И на этом мы заканчиваем знакомство с ароматами Ламбре в рамках этого курса, курса Косметичка Ламбре. И в последних в последующих обучениях, как я уже сказала, мы будем еще больше погружаться в изучение мира парфюмерии. Мы разберемся, как создаются продающие описания ароматов, как подбирать ароматы под задачу, как собирать парфюмерный гардероб. И вот о том, как продолжить обучение, как попасть на последующее обучение, вы узнаете на финальном занятии нашего курса «Косметичка Ламбре». А сейчас переходите к выполнению заданий, и мы с вами встретимся завтра на следующем занятии, и завтра мы с вами уже начнем познавать секреты эффективного ухода за кожей. Мы с вами поговорим о том, как сохранить молодость и свежесть кожи на долгие-долгие годы с помощью волшебных средств от компании «Ламбре». Ну что ж, приятного, приятной вам творческой работы, выполнения заданий и до встречи завтра.